Паньки, Возвращаемся к нашему вопросу, ребята, о том, что человек, гражданин и физлицо – это не один и тот же субъект права. И поскольку Республика Молдова живет по римскому праву, то бюджетники и рабы-физлица очень серьезно отличаются в статусах. Посмотрите, могут наказать бюджетника, штрафовать и все, но не забирать имущество, не лишать свободы, а остальных физлиц, рабов могут лишать всего, дома, детей и так далее, и так далее. Показываю вам фальсификацию свеженькую, свеженькую. Позавчера мне присылают документ, который называется интеркари. Смотрите, вначале они пишут, обман в чем состоит, пишут живому человеку, да, и тут же в одном и том же документе хотят от физлица что-либо. И еще третья ошибочка. Они пишут еще один субрак, субъект права, не ей. То есть в одном и том же документе суда изначально идут три субъекта права. А дальше у нас идут такие интересные личности, которые называются судебные исполнители. О них я расскажу позже.